Да, спасибо большое. Всем участникам конференции нашей Зела доброго времени суток. Не говорю добрый вечер, потому что возможно подключиться к нам и контингент зарубежья очень дальнего. У них сейчас день. О чем я хотел бы начать беседу? Обратилась, обратился на канал Творческое пчеловодство, представитель промышленного пчеловодства с просьбой, не буду говорить откуда, это западное полушарие, с просьбой посильно помочь в каком плане. Ну, все мы знали, тема тема болезни, не покидающая нас основная главная, главная тема, главный бич из всех болезней – это воротоз. Наблюдая за нашими наработками практическими, в основной, в основной своей массе пчеловоды уже поняли, что для того, чтобы эффективно бороться с паразитом, с воровой акобсони деструктор, его нужно выгнать каким-то образом на взрослую пчелу. То есть создать кратковременно безрасплодный период. И причем не только в весенне-осенний период, там проще, а даже желательно и в летний период, когда пик накапливания паразита. В Особенно это касается тех регионов, где очень интенсивно идет развитие. Там хорошая кормовая база. И фактически матки по 3-4 месяца без остановки на одном дыхании, на одном, на, в одних темпах проявляют свою высокую активность. Понятно, что и клещ не упускает возможность. Размножаться. У кого по 300, по 500 семей, я знаю таких пчеловодов, есть в практике, ну есть какая-то практика, поэтому можете, кто сейчас слушает, я выпущу и в записи сегодняшнее наше общение, пускай поделятся опытом, как они применяют изоляцию, в какое время Просьба была дать консультацию по осенней изоляции, чтобы не оставлять матки изолированной до самой весны. Ну, есть риск потерять матку, понятно, что тем более, если опыта нет. А именно вот избавиться после окончания взятка на этот ненужный, абсолютно ненужный осенний расплод, где как раз и идет агрессия клеща, по отношению к зимующей пчеле. Я сейчас скажу, приведу пример нескольких вариантов, как можно даже без изолятора обходиться, чтобы создать этот безрасплодный период. Тема не нова. Когда только начинал я пчеловодство, уже знали тогда, а как раз я начинал его в середине 80-х, в разгар Появление ворова в нашем регионе. И в первые годы, в 70-е, была паника серьезная. Потом как-то как применились к нему. Ну и поняли еще тогда, что для эффективной борьбы с клещом нужно его выгнать на взрослую пчелу. То есть создать безрасплодный период. В крайнем случае, хотя бы беспечатно расплодный период. Формировались отводки. Можно было отводки делать двух видов. Либо на старой матке, в стороне, и в основной семье обгуливать молодых маток. В принципе, то, что мы... Ну, это основная моя тема. Пока матка начнет в этом отводке, старая, на новом месте, сеять, а отводок формируется на взрослой, то есть на печатном расплоде, на выходе. Пока матка начнет сеять, пока появится через 9 дней, Первый печатный расплод, тот расплод уже выйдет, печатный, на каком мы формировали этот отводок. Идеальная ситуация обработать каким-то корицидом, ну, щавля кислота в основном. Тем более сейчас есть пушки, очень удобно, быстро можно обработать и сублиматором щавля кислоты. То есть есть такой вариант обработки, отводка. Основную семью... Когда обгуляется, пока обгуляется молодая матка, понятно, что и там можно обработать, когда выйдет весь расплод тоже каким-то из акарисидов быстрого действия органикой. Второй вариант, когда матку оставляют старую в основной семье, но забирают теперь весь печатный расплод для отводка. И дают туда маточник. Основная матка, старая, в семье, со, всей, со всеми группами пчел, летное ульева, остается на старом месте. Но с открытым расплодом. Только открытый расплод. Сразу же, конечно, без замедления обработать эту семью. Старое место, с маткой старой и взрослой пчелой, но открытый расплод. Там, где в отводке будет маточник и пока выйдет молодая матка, понятно, что уже расплода не будет печатного, обработать этот отводок. Очень часто его ставят сверху, потому что уходит летная пчела и печатный расплод, если его много, тем более может застыть какой-то. Поэтому ставят через пленку сверху на основную семью. Идет подогрел, и затем после обгула матки обрабатывают эту верхнюю часть. Если матка не обгулялась, объединяют с основной семьей, которая, ну, со старой маткой, то, что было основное. Это что касается формирования отводков без изолятора. Понятно, что у кого небольшое количество семей, можно применять изолятор. Изолятор можно применять и, и в зиму, весной встречать. Самый идеальный вариант, когда без расплода. Конечно же, удобно обработали все, что в зиму перезимовало на, на пчеле, на взрослой. Мы его сбиваем в весенний период. И если сезон небольшой, где-то 4 месяца всего в активности, и закрываем в изолятор, и до, самого, до самой весны... Это моя тема. Самый простой вариант, самый удобный и самый эффективный по в плане борьбы с клещом и обработки, потому что он, во-первых, не успевает накопить большого количества за эти 4 месяца активности матки. Ну и второе то, что в конце лета после главного взятка расплода уже никакого нет, обрабатываем точно так же то, что осталось то, что залито накопилось и осталось. Теперь как обойтись и как поступить в тех, в тех случаях, когда пасеки очень большие? И вот обращался пчеловод, ну полсотни очков, представьте себе, больше, ну тысячи, там тысячи семей. И с года в год, если 30-40% на весну погибает пчел, то это, считай, повезло. А так бывает и, и больше, по 70% вос, восстанавливают семьи пакетами Новая Зеландия, Австралия. Я вот часто задумываюсь над тем, что, не дай бог, в этих регионах доноры пакетов Новая Зеландия, Австралия, какая-то погодная аномалия, что эти регионы не смогут дать пакеты для реализации, хотя бы восстановить свое поголовье для будущего. Как будут себя чувствовать те пасеки, которые вот так вот из года в год теряют такую массу семей из-за ворова? А он беспощадно как раз уничтожает именно основные семьи. Спасается отводками, формирование отводков, потому что там можно создать безрасплодный период. А Основные семьи дают хороший товар, но к концу сезона они из двух корпусов, а у смесят, из двух корпусов пчелы, до октября-ноября месяца остаются по две рамки всего. Фактически там, как рассказывают, ну, по две рамки не пчелы, а клеща. Ужас какой. И они являются мало того, что сами никакие для зимовки, еще и как источник перезаражения воров. Невозможно изолировать. Понятно, и по количеству, и корпуса. По 5-6 корпусов медовых стоят над гнездом. Но какая там изоляция? Какой изоляции можно говорить, даже если подъемники есть, хорошо предусмотрена механизация, все равно изоляция будет выглядеть очень тяжело. Поэтому спасение только вот в водках. Раз. И второе. Может быть, если изоляция, чтобы не поднимать эти семьи, то есть эти надставки медовые, вспомнить конструкцию Улья Прокоповича или вот павильоны, Беринде или Колос, я не помню какой из них, заходишь вовнутрь и с задней стороны втулочные, как шухляда, вытаскиваешь, посмотрел, каждый там их четыре или поскольку корпусов, и задвигаешь очередной этаж, корпус вовнутрь семьи. Может быть как вариант... Делать одни корпуса внизу, гнездовые, а семья на медосборе и под конец сезона, основная, как раз и подходит в таком вот режиме. Один гнездовой корпус, разделительная решетка и вверху медовые надставки. Может такие корп... и делать такие корпуса гнездовые, как раз задние части выдвигать эту втулку, чтобы не поднимать корпуса. И плюс воровство еще после взятка тоже обижается, что большое воровство, там 10 минут, не удив... ну нереально пересматривать, где-то там матку эту искать, хоть есть и наемный труд, конечно, используется при промышленном подходе, но воровство не дает. Ну вспомним палатки в таком случае наши, когда мы, я еще в свое время применял тоже воровство, донимал да Одно время по, ну, по такой несовершенной не технологии. Тоже делали палатки, накрывали улей, без проблем занимались. Можно сзади примыкать какую-то палатку тоже на эту, на эту втулку. Но это так, мысли вслух, на всякий случай, мало ли. Варианты, кто сейчас подключится, вот из пчеловодов с пасеками ну, более-менее. В таком количестве сотни. Конечно, это не тысячи, а сотни. Или те, у кого есть и большие, больше тысячи, и тоже какая-то обкатанная технологичность борьбы с воро, пожалуйста, подключитесь, потому что люди просят помощи. Я думаю, есть у нас такие. Кстати, не только вот западное полушарие обращалось за помощью по, тех, по технологии изоляции, по созданию безрасплодного периода. Трое, три человека с Дальнего Востока. Точно такая же картина, там пасеки поменьше, но препараты уже никак, какие только не, не применяют, нереально. Здесь еще в чем беда. Большая интенсивность развития яйцекладки матками, непрерывный расплод. Пчеловоды начинают обрабатывать и среди лета. Потому что, да, логика есть, если и не применять что-либо в середине лета, будет к концу сезона, к концу медосбора, ну осенние слеты, мы помним эту панику, 70-е, 80-е годы, когда не знали в чем причина осенних слетов оказалось то, что появились препараты хорошие, быстрого действия дающие возможность стопроцентного избавления от клеща но осенью при условии полного отсутствия печатного расплода, даже вообще расплода ну и пчеловоды, конечно же на это повелись и в результате стали терять пасеки от осенних слетов. Так что, пожалуйста, подключаемся к этой теме. Мало ли завтра у нас будет промышленное количество, дай Бог. И нужно быть готовым. Добрый вечер канал, Владимир Егорыч, пока все молчат. Но если ничего не делать, такого не бывает. Чтобы не бороться и, и клещ сам погибал, все равно нужно несколько методов использовать и травить, и с трудом бороться. И, и вот то, что вы рассказывали, там, к примеру, напад. Я уже раз представляю палатку, вы же говорите про палатку. Что-то там еще говорить, я начинаю представлять. Вы уже раз там в догонку что-то. Вот. Так что, без, борь без борьбы мы не победим. Добрый вечер. Ну, дело, конечно, очень удобное. Но я заметил, что в начале августа не всегда прерывается взяток резко. То есть, если не гоняться за последним медом, до да, последней капли, то на поддерживающем, за, за включающим взятки, можно в идеале изолировать маток, найти их без напада, и все будет очень комфортно. Это я понял в этом сезоне, в сезоне 21 года. Понятно, что без труда ничего не получится, и нужно чем-то чем жертвовать, либо взятком каким-то, либо временем. Я и сказал, что на протяжении активного сезона, когда... Ну вот активность, допустим, с апреля месяца, вот у людей, с 1 апреля как начался форсированный медосбор, ну, хорошее такое выделение нектара, и до самого конца лета. Понятно, что при высокой активности маток, большого количества расплода, никак пчеловод не вмешается в этот период с эффективным способом, хотя бы снизить частично накапливающийся клещ, клещ хоть как-то его, начинают применять разные препараты длительного действия. Они могут быть вредны в плане того, что попадает в мед, потому что непривыривно идет конвейер медосбора. И этим самым, во-первых, эффективность будет небольшая, потому что, понятно, печатный расплод, там сидит клещ, как в броне. 90% как минимум его там находится. Какую-то часть пчеловод собьет ну, чисто для самоуспокоения. И в конце уже мы начинаем применять форсированные обработки. И не раз я об этом говорил, и пчеловоды жалуются, что конец сезона, получили хороший результат по товару. Пришло дело обрабатывать семьи, и начинается, и вот тут начинается. А что начинается? Пробуем препараты. Вначале полоски ставим, затем э, кислоты пошли, возгонки пошли, сублиматоры, и в конце уже пару раз обрабатываем, как контрольный выстрел, амитразом И... Наблюдают и замечают пчеловоды, что семьи тают, не могут понять причины. Есть такое понятие, как биоресурс. Все, что мы, все, что мы применяем против клеща, автоматически вредит и пчеле. Поэтому среди лета вот, в большой активности, кто сталкивается, если кто-то что-то и применяет, но эффективность незначительная, или то же самое, она может и вредить и самой же пчеле. Но там пока идет смена поколений, как-то оно компенсируется. По... Одна генерация сменила другую, и ну, проще, там семье выйти на, на хорошую силу к концу медосбора, как-то как получается. А вот уже когда мы последнее поколение, должны выненчить в плане снизить максимальную заключенность и понимаем все, что зимующая пчела должна быть с минимальным износом. Сохранить тот биоресурс, который должен с которым она должна пойти, полноценный биоресурс в зиму и выкормить первое поколение весной себе на замену. И вот вопрос, как при больших пасеках можно поступить, чтобы в конце, вот после главного медосбора, изолировать хотя бы на, на вот эти вот два месяца последние, потому что как раз закончилась активность, потому что прервался резко медосбор. Хоть в начале медосбора, я говорю, да возьмите, если воровство вам не дают, вмешаться в семью. Возьмите в начале это главная моя тема. я даю возможность маткам сколько она захватит в начале цветения подсолнуха при первой активности, сколько она успела захватить рамок расплода уже в конце. И все. при восьми рамках дадана, семь восемь рамок дадана, сила семьи этого предостаточно, чтобы перезимовать 7 месяцев. Полностью осень, зима, весна, и сохранить свой потенциал, свой жизненный ресурс полноценно абсолютно неизношенному поколению. Так что тут, я не знаю, если у кого есть практика по большим пасекам, как они практикуют, изолируют, если кто изолирует, перед медосбором в конце медосбора, на осень только, или до самой весны, потому что ну, нам с небольшим количеством пчелосемей, конечно, тяжело вот, представить эту, эту кухню, хоть там и наемный труд, но знаем, знаем, все мы, все мы дружно знаем одно, клеща нужно выгнать на взрослую пчелу, как это будет выглядеть в промышленных масштабах нужно думать думать пчеловодом хотя изолировать я говорю попробовать хотя бы один точок какой-то взять и попробовать произолировать его перед медосбором и сразу и оставить до весны и один после медосбора все оно покажет без но ну, методом тыка если хотите по-другому никак мы тоже начинали, сколько этих шишек, пока вышли на такой более-менее более, более -менее рабочий, рабочий вариант, который можно и показать, и, и даже порекомендовать. Все равно каждый пчеловод будет применяться и под свою кормовую базу, и под количество. Так что, пожалуйста принимаем участие те, кто у кого, у кого пасеки побольше если есть такие сейчас Ну пока промышленники молчат в сети ходил ролик по-моему, польский вот, как там ребята обрабатывали без пчелы расплод муравьиной кислотой то есть получается муравинка убивает внутри клеща вот, расплод оказывается живой вот технологию видел он, больших пасек где как бы специальные инструменты ну, такая вот как бы с ворсинками рамку прогоняют, пчела слетает они их ставят к примеру в какие-то контейнеры обработали и можно как бы ставить назад то есть промышленники себе такое могут позволить все быстро происходит вот как, как идея обрабатывать э, расплод без пчелы Всем здравствуйте! Подскажу как матку быстро найти с помощью диафрагмы. Если брать диафрагму и заужать диафрагмой гнездо вот то есть там оставить на, на 5-6 на рамках гнездо. Вот там и матку ищите через пару дней. То есть не надо верстать все гнездо. С помощью сокращенного гнезда я, я так и делаю. То есть я матку очень быстро нахожу. меченая она не меченная. То есть 5 рамок я проверстал и все. Вот я так пользуюсь. Понятно. Один из способов поиска матки это ее мечение и ограничение расплодного гнезда. Это все есть. Один корпус, восьмирамочный, сверху магазинной надставки. Даже при, при организации такого подъемника хорошего, что можно сразу поднять все. Ну, в момент медосбора очень неудобно. После медосбора воровство не дает. Даже если, если не палатку. Понятно, в промышленном пчеловодстве палатка там не вписывается. Но, может быть, в крайнем случае, если гнездо уже ограничено, значит, попробовать втулочный вариант на расплодное гнездо внизу чтобы не поднимать этот весь шифонер шести корпусной, а вытащил сзади, задней части, разделить решетку, сверху снял. Я думаю, при наличии меченой матки, ну там, не знаю, сколько времени, но ну, не думаю, что это займет много, тем более пчеловоды должны быть обучены уже по поиску при таком вот примечении маток, тем более. Я не думаю, что промышленники пойдут на, на вот эту вот историю, выдвижной ящик. Это, если у них там не 10, не 20 семей, это уже дорого, да, в нынешних условиях. А если тысячами такие изменения, то вряд ли они на это пойдут. Я вообще-то так больше всего склоняюсь именно к началу сезона. Формирование отводка на старой матке, выходит весь расплод, расплода печатного еще нет, обрабатываем, ну неважно каким там, акарицидом, щадящим таким. И в основной семье обгуливаем маток, молодых одну, две или сколько как там получится, и обрабатываем тоже клеща в отсутствии печатного расплода. И затем, до самого конца сезона, пасека будет уже хорошо оздоровлена от ворога. А если это еще будет два отводка, там надо... Вот мне рассказывали, в мае месяце, в начале, по-моему, однорамочный отводок, вернее, сформированный на одной рамке всего-навсего, под конец сезона дает два корпуса пчелы и два корпуса меда. А их даже два делает отводка. Поэтому, я думаю, сталку делать только на отводке и основную семью, в основной семье обгуливать молодых маток. И получится этот комплекс, вот такой мини-комплекс, мини-дуэт, будет обработан со старта, с самого начала активности в, старте, в сезоне, обработать полноценно семьи. И в конце уже сезона смотреть, как будет выглядеть, там объединять, не объединять их. Но почему-то больше всего вот из этого, из этой всей темы, пока семьи еще небольшие весной, только начинают развиваться. Если есть покупные матки, тем более ускорить можно. Ну, в общем, где-то так примерно мысль гуляет. По, в, по вариантам выхода. Добрый вечер, Владимир Егорович. Добрый вечер, коллеги. Владимир Польша. Владимир Егорович, я бы хотел еще вас сориентировать в таком направлении. Сейчас расскажу свой опыт двухлетней давности, когда матки вес осени в изоляции нету, делаем пробы, но ну, тест на клеща нету. Весной еще раз щавельная кислота, после разизоляции маток еще раз проверка клеща нету, вообще не сыпалось. И через полтора месяца, через полтора, ну под конец апреля, почти через два месяца на цветении рапса, была замечена пчела уже с вирусом ну, угнетенных крыл, может как-то по-русски иначе это звучит, ну короче, с ушкоджениями крылышками пчела. О чем это говорит, что мы сейчас смотрим, как не есть, можем позб... клеща выгнать из наших семей, мы можем. Только у нас, получается, перезаражение идет сумасшедшим образом. И особенно весной на Рапсе, на первых медоносах, э, в Клеще тоже э, пере, ну, мигрирует. И, мигрирует. И, ну, такой, такой был опыт. И это не решает. То, что у нас семьи чистые, это не значит, что мы можем спокойно целый сезон э, спать. Нужно думать все-таки... О окружающей среде и тут нужно искать ну, немножко другие методы то есть как пчела которая сама сама э, как бы дает ну, дает себе рады да, без, э, без нашего вмешательства потому что есть в этом направлении работаем и в принципе какие-то наработки есть ну вот как то так у меня вопрос Насчет перезаражения на цветках. Если клещ, допустим, семья, ну где-то неблагополучная пасека по заклещенности. Там есть все группы расплода. Молодая пчела. Где сосредоточен клещ? Где его основная миграция? В районе расплода. В крайнем случае молодая пчела. На ледной пчеле, но если он и есть, то его не будет такого угрожающее число и количество, чтобы дать быстрое перезаражение на цветках. То, что это наблюдается есть. Да, и на поилках перезаражение, и на цветках тоже может быть перезаражение. Но если пасека хорошо с нуля ну, вернее, с весны, была обработана от клеща, и он там не наблюдался. Но он не может на цветках столько насобирать за короткое время, я не знаю, сколько нужно, какой период, чтобы до... вот получить такую картину, что в семьях много будет клеща от этого перезаражения. Потому что он весь в расплодной части. И, в крайнем случае, на молодой пчеле. Старая летная пчела, но ну это если она уже уже поражена клещом, то заклещенность там, я представляю, какая. Очень большая, что даже на лётную клещ поселяется. Разве что как форезия для перезаражения сохранить себя как вид вот этом медоносном ареале пчелы бывает такое есть но ну, не должно быть сильно много на нормальные пасеки вот таких вот не было получено я это не вымыс... ну, не выгадал да я вам рассказываю свой опыт после этого... это это было один раз такое серьезное перезаражение за 6 лет здесь занятия пчеловодством в польше И... Это буквально случилось на рабсе, никто не ожидал. Приезжаем снимать корпуса перед летками пчела с гнетенными крыльями. А перед этим весной все, не сеялось вообще ничего. Специально делаем тесты проверочные, не сыпался. Вообще не находили, ну, не находили ни в одной семье, не было клеща. Ну и через два месяца... Получился такой эффект, который абсолютно не ждали. Поэтому я к чему говорю, что э, нельзя быть уверенным э, при, ну, при, каждом, при каждом клеще. Значит, при каждом методе э, нельзя быть уверенным, что если мы все сделали хорошо, то значит нам это не грозит. Абсолютно это ну, неправильно. Это так не работает. Я расскажу о своем случае. Пасека у меня стояла вся в, в, в горной местности на сборе каштана. Потом я э, опускаю всю пасеку, часть оставляю у предножье горы, а часть увожу на равнину. Э, но перед этим была вся пасека обработана шеврой кислотой. Осипь было примерно около 25 клещей на, на все, ну, всех семьях, где больше, где меньше, но вот такое количество. И Скажем так, уже когда я изолировал окончательно маток на, на э, зимовку На равнине клеща было в три раза больше, чем на пасеке, которая была э, возле гор У подножия горы Потому что на равнине есть в окружении очень много пасек А здесь у подножия горы я стоял один То есть разница была примерно в три-четыре раза по заключенности а, и добавлю, расплод у меня был еще четыре недели. То есть, это осенний расплод, который я выращивал на, на плюще. То есть, за четыре недели вот такая разница, такое перезаражение. На где есть чужие пасеки. Ну, пока пока все молчат, я возьму слова. мне кажется, что все равно... Нужно двигаться в направлении и в поиске пшел, которые, которые ну, дают, дают сам, самостоятельно борются с клещом. И у них никогда, понятно, что в этих семьях есть клещ. У меня есть несколько таких семей интересных для опыта. Они ничем не обрабатываются и прекрасно себя чувствуют. Но когда нужно взять на анализ, вот, посмотреть, то он всегда высевается в них. Но при этом семья прекрасно работает и абсолютно самостоятельно обходится без моей помощи. То есть не превышает, клеш, клеш не превышает критичной какой-то отметки, что уже дальше ну, семья начинает как бы, потихонечку погибать. Нет, такого, такого количества нет в этих семьях. Но и это, наверное, будет. Понятно, что изоляция, это само собой, очень хорошо помогает. Но еще, наверное, все-таки промышленникам нужно уходить в поиск и уходить в пчел в разведение такой расы, которая все-таки ну, хотя, бы, хотя бы на 50% самостоятельно борется с этим паразитом. Да, кстати, об этой, об этой породе или о линиях в каких-то породах устойчивых, к заключенности к клещу вот Дальневосточная с ребятами я говорил с Дальнего Востока есть, они наблюдают, проскакивают какие-то линии, проскакивают вот они хотят выйти на, на поиск чтобы сделать селекцию ну не знаю, как это будет выглядеть в природе, конечно, есть понятие есть ворона нет воротоза очень часто эта фраза звучит у нас при общении, как в дикой природе они выживают. Там единственный способ держать титр запрещенности в такой норме, что семья приспокойно выживает, дает хорошие результаты по, ну, по обеспечению себя, в крайнем случае, всеми продуктами первой необходимости. Но это все происходит опять-таки благодаря раению. Без вмешательства человека. Там есть ворова, но нет воротоза. Есть возбудитель, но нет болезни. Почему? Потому что раение. Даже два раза, если оно будет на сезон, это обычно, в основном это тропические страны. Что происходит в семье при раении? Безрасплодный период. Понимаете, безрасплодный период. Конечно, это семье дает возможность... Держать вот это количество на таком уровне, что он есть как возбудитель, но болезни фактически нет, угрожающие для существования, для физиологии пчелы, что она запросто зимует до следующего сезона. Какой-то клещ остался, какой-то процент, начинается весеннее развитие, снова пасека, семья отроилась. Начиная жизнь чистого листа, какая-то часть клеща пошла с этой семьей, с этим роем. Что-то от природы взяла в виде перезаражения. Но это то количество, которое не дает вот такой вот таких вот губительных последствий для зимовки. Почему очень часто мы на ЗЛа и говорим о том, что сейчас идет состязание клеща и пчеловода, кто больше вреда приносит пчелам, зимующим пчелам, потому что в осенний период для последней зимующей пчелы очень много внимания со стороны пчеловода в плане обработок. Но вот видите, как-то я долго к этому шел, к изоляции, к созданию безрасплодного периода. Какие бы там породы не были, но ни одна порода, какая бы ни была, она склонная к этому, не склонная к закрещенности, все, нет расплода, нет проблем. Это у меня на конференции два профессора ветеринара зарубежных, вот так вот выразили вслух, Говорит, мы уже чего и что только не делаем, где только не ищем возможности, резервы ее, нет расплода, нет проблем. Все. Как этот период создать? Каждый по своей климатической зоне, кормовой базе будет смотреть, как можно вот этот отрезок времени, период безрасплодный. У меня работает всего 4 месяца матка в сезоне. 3,5-4. Вот и думаю, как можно, конечно, в каких-то регионах, где постоянно присутствует медосбор, причем такие, что, как один говорил, у нас нету понятия первые, не поддерживающие взяток. У нас, если началось цветение с первого цветка и до самого последнего, просто льет. Ну, понятно. Нам так не жить. Значит, приспосабливаться им нужно чисто по, своим, по своей местности. Как создать этот безрасплодный период, нужно думать. Владимир Ильич, еще хотел поделиться опытом. Я уже рассказывал, да, что были изоляции. Мы обсуждали, не помню, на каком-то звело, мой опыт по изоляции ну, в сезоне. Да? То есть, что показало? Ну, помните, я рассказывал, кто не слышал, повторюсь быстро, что 30% семей ослабли за три месяца без, без расплода, ну, стали слабенькие. Еще... Около 50% абсолютно не изменились, работали лучше, чем семьи с расплодом. И было каких-то 10%, 10 семей, которые работали очень классно, намного лучше. И это были рекордисты, практически в два раза больше принесли никто Я скажу так, что забыл две семьи. Просто забыл, забыл, что там изоляторы, ну, где-то было зазначено, подписано, стерлось, либо выгорело на солнце и прозевали. Так вот, эти семьи матки в изоляторах до сих пор, не знаю, буду выпускать теперь весной, с 15 апреля они были закрыты и она больше не сеет в этом году. Вот она посеяла март Марты, ну полтора месяца и все, было закрыто в изоляции. Она осталась, смотрели мы при формировании гнезда в зиму, сила семьи хорошая, они пошли на рамках, нормально, ну, восьмирамочный корпус и так полностью пчела. Пчела вся осталась, то что было в апреле, так само осталось на осень, ничего не изменилось становится вопрос, почему те 30%, э, почему 30 пчел очень сильно уменьшилось. И снова мы входим э, в это. Ну, пока, пока есть одно объяснение, и Кашковский на, этот, на эту тему говорил, э, Миленин говорил, что это только из-за клеща. Ну, возможно. Попробовал я взять... Э, посевы. Ну, сыпет. Понемножку клещ был во всех, присутствовал во всех этих семьях. Не было его много. В безрасплодных имеется в виду. Не было много, но клещ был. Только... Возможно, в этих семьях, что 30%, которые э, отошли, пчела отошла, возможно, там было его больше. Сложно за один год, чтобы сделать кон конкретно, и сейчас вам э, рассказать результаты опыта, но, наверное, все-таки здесь, как говорят, собака зарыта. Э, на начало изоляции, в конце апреля, э, клеща не было в семьях. Но в итоге потом... Потихонечку, даже в безрасплодных гнездах, э, э, если верить, что говорит Милленин, что единственная причина, я с ним по скайпу говорил когда-то, что единственная причина это клещ, он э, приводит к тому, что пчела э, уменьшается. Поэтому тут сложно, даже без расплода, где-то они все-таки притащили, умудрились принести клеща, и который потом спровоцировал то, что пчела пошла, ну, сошла, сошла на очень маленькая сила осталась. У меня вопрос, допустим, не было расплода, где-то она что-то там, какое-то количество клеща принесла, в семье он есть. Мне, например, не угрожает перезаражение осенью. Пчела летает, еще активность высокая. В конце августа уже нет у меня расплода. А активность, сегодня, кстати, облет был шикарнейший. Где-то летает, и Брутин еще, я не знаю, когда он угомонится. Под Рождество, наверное, продолжает активность. Но, почему не опасен? клещ, вернее, перезаражение для меня осенью, когда матки давно закрыты, ну, с конца лета и до, до сегодняшнего дня, потому что нет расплода, им размножаться негде. Какая-то часть, ну, какую он может часть принести клеща, вернее, семья, какую часть может угрожающую принести, это уже какие-то такие уже доживающие, и самки, ворова вместе с теми пчелами, которые вылетели. Если нет расплода, нет размножения, нет активности, они не будут приносить такого вот, э, давать такого угрожающего положения в семьях осенью. И среди лета, неважно, когда это было, и если был безрасплодный период, длительные, э, довольно таки длительное, Время, то взрослой пчеле какой может быть какой может быть серьезный ущерб нанесен клещем? Ему нужно размножаться, ему нужно гемолимфа личинки. Добрый вечер всем. Вот если вернуться к началу сегодняшней встречи, вот что, чем помочь там западным коллегам, да, ну для начала мы должны знать вообще, какой у них годовой цикл, что там после чего идет, как там медосбор проходит, как семьи развиваются, когда начинают, когда заканчивают. Как бы тогда можно что-то советовать. Ну, реально можно что-то советовать. А вот если нет этой информации, то нужно просто... Ну, совет будет просто такой. Нужно создать безрасплодный период, в, по окончании которого скинуть клеща с пчелы. И осень тоже там применительно к их условиям сделать так, чтобы э, зимующая пчела, э, во-первых, ее выкармливала ну, достойная или, как это сказать, здоровая пчела, и чтобы она сама была тоже здоровая, та, которая в зиму пойдет. Вот использовать эти принципы там уже применительно к своей системе пчеловождения, к своим погодным климатическим условиям. там Вот. Ну, либо, либо подробно тогда нужно рассказать, как проходит весь годовой цикл, тогда можно что-то посоветовать и поконкретнее. А также как это пальцем в небо получается. что интересно, они канал наизусть знают. Но разница в количестве. Хорошо у нас на, на нашем количестве показывать несколько вариантов изоляции, и все это работает. И трехкратно, и двухкратно, и один раз изоляции Это все работает. ну у нас есть возможность, ну, в крайнем случае, у меня есть возможность при моем количестве вот, играться с такими вот вариантами, версиями. Все понятно, логика железная. Для того, чтобы максимально эффективно с ним бороться, с паразитом, его нужно выгнать на взрослую пчелу. Не должно быть печатного расплода, хотя бы, в крайнем случае, печатного. Изначально я сказал, для больших пасек, пока еще семьи небольшие, что мешает сразу его обработать, даже без, не применяя изолятора. Сформируйте отводок на старой матке с расплодом печатным на выходе, пока она будет сеять все, печатного не будет. Пока это запечатается уже от новой активности матки, того печатного не будет. Все, весь клещ будет на взрослой чили А в этой семье гулять молодых маток. Понятно, только такая же картина безрасходная. Будет. И все, и запустили хотя бы хороший, дали хороший старт незаклещенности для сезона. В конце сезона... Делайте то же самое. Ну, без изоляции, я не знаю, как... Судьба заставить их все равно как-то... Как-то матку искать. Есть кому искать там. Хотя бы одну, один точок. При... У нас даже в одних условиях области, и то по-разному ситуации бывают. Тут у пчеловодов технологично, технологически отличается, А там, если... По 6 корпусов меда стоит в августе месяца, У нас два и то за счастье. Но о каком тут, какой аналогии можно вести речь, тем более количество. Попробовать, просто попробовать один какой-то точок выделить полсотни семей и обкатать ее. Два, два варианта изоляции. И посмотреть, что оно будет на выходе или покупать на следующий год полпасики, чтобы восстановить, или же потрудиться в поиске матрицы.